Здравствуйте! Пришло время обновить эти стулья. Обшивка здесь кожезаменитель, только сидушки не надо поменять. Спинки, как видим, металлические. Размер этой сидушки 38 на 38 см. С чего начать обшивку стульев. Соответственно, делаем замер, сколько необходимо ткани. На это три стулья мне понадобилось ткани 70 см при ширине 1,40 м. Снял обшивку данной сидушки. Вот она сидушка. Выглядит она вот так. Здесь на скрепке все посажено. И в среднем скрепом где-то ушло 180 штук. Перенес этот шаблон на картонку. Поэтому этому вырезал вот такие накидочки. И соответственно, я еще буду подкладывать синтепон. Синтепон тоже вырезал по размеру. Снял три скобки и теперь буду делать обшивку этого сиденья. Или так сказать, Стул. перетяжку сидушки стула. Вложим на нее синтепон, берем руки тепли, скобки здесь 8 мм и начинаем с селедки с первого, с четырех сторон. Потом вспомогательные стороны. А потом только углы. Лишнее здесь вырезаем. Оно не нужно. Вот одну сторону так пристегиваем. Хорошо здесь притягиваем. Пристрелили. Здесь лишнее вырезаем. Разрезали. А эту лишнюю отрезаем. Все отрезали. И так соединяем и натягиваем. Вот так выглядит угол у нас. И остальные углы так же самое делаю. Вот так выглядит обшитая уже синтепоном данная сидушка. Теперь расстилаем на нее ткань. Стороны у нас подписаны. Здесь примерно один и здесь один. Все накладываем. И равномерно распределяем по периметру с каждой стороны. Теперь так мы закладываем. Начинаем с лицевой стороны. Вот передняя часть. Накладываю вот здесь, середке и берем пристреливаем. Теперь противоположная сторона. То есть берем и пристреливаем. И теперь с между стороны. Вот так выглядит пока. Теперь дальше идем. Теперь так же самое. Берем с одной стороны. Делаем пристрел сильно, натяжку не делаем пока боковую, потом еще придется это можно отпускать. Пристрел. Пристрел. И здесь также само. Пристрел. Пристрел. Теперь начинаем завод угла. Тоже по середке берем. Хорошенько натягиваем. И пристрел делаем вот как она получилась и со всех сторон сразу так делал тоже все вот так выглядит у нас один угол заведен уже и остальные так углы заводим углы все заправил, вот так выглядит углы скобки я располагал где-то через один сантиметр часто не надо потому что еще будет идти обшивка и по обшивке там почаще будем делать или как получится все дальше продолжаю так простреливать все Основная ткань у нас натянута. Смотрим, чтобы она была ровно. когда все это проделали. Теперь закрываем вот это все, такой черной тканик, которая шла на данной сидушке. Тоже равномерно распределяем по краям. И начинаем по диагонали здесь пристрелы. Теперь смежную сторону или противоположную. Все, завершила обшивку данной сидушки. Вот так она выглядит. И теперь необходимо ее только прикрутить на место. Боже, итак, стул на стул. Берем в руки в и равномерно посередкой располагаем. Сурок. И на саморезы прикручиваем. И остальные саморезы докручиваем. Все, данный стул готов. Можно на нем и сидеть. Вот так два стула уже готовы. Средним на один стул без выкройки ушло мне где-то 35 минут. Снять обшивку и обшить и закрутить. С вами был канал Делаем Сами 36. До свидания.